Если ты хочешь добиться успеха в Дуне или Ахарате, ты должен пожертвовать чем-то в этом Дуне или Ахарате. Для того, чтобы достичь блаженства в Ахарате, ты должен оставить блаженство этого мира. Для того, чтобы достичь отдыха в Ахарате, ты должен оставить какой-то отдых в этом мире. Ты должен отдать какую-то часть своего свободного времени поклонению Аллаху Всевышнему, Для того, чтобы получить отдых в Ахарате. И великие дела достигаются и помощи, преодоления того трудности и ужас. И поэтому есть такой стих в Араме. Не думай, что величие это финик, который съешь ты. То есть не думай, что величие это является такой легкой вещью, которую ты с легкостью достигнешь. Для этого нужно, нужно прилагать какие-то определенные... Усилий. И пророк ассалям, постоянно с подвижников ради Аллаху, побуждал к этому, чтобы у них были великие цели. Чтобы они не ограничивались на каких-то маленьких вещах. Ведь человек, который ограничивается на маленьких вещах, не способен порой их преодолеть. Человек, который думает за общину, думает о том, как решить проблемы исламской общины, когда он встречает проблемы в своей семье, это кажется для него ничтожным он их преодолевает подобным же образом. Однако человек, для которого самой главной целью его жизни является его семья, когда в этой семье возникают какие-то проблемы, они кажутся ему огромными, потому что его планы, его цели идут дальше этого уровня. И пророк, саллиллаху алейкум ассалям, постоянно сподвижников побуждал к этому. Люди были простые, рады с подвижника Радала Ангу были простые люди. И он их постоянно побуждал, побуждал к великим целям. И поэтому он, саллиллаху алейкум, сказал, когда вы просите Аллаха рай, не просто просите, когда вы просите Аллаха рай, то простите наивысшего тердауса. Ведь воистину, Он высший рай и центр рая, и его крыша является трон милосердного. И расти, и начинается там. То есть с каждой вещи, даже когда ты дуа делаешь. Да, мы делаем мало дел. Да, мы делаем упущения. Да, мы делаем грехи, как Аллах Всевышний говорит в священном хадисе. О, сыны Адама, воистину вы совершаете грехи днем и ночью. А я прощаю все грехи. Так простите же меня прощения, я прошу. Да, мы делаем упущения. Однако, все равно, мы должны просить Аллаха лучшее, что есть в раю. И как пример успешного человека можно привести Амара Вина Абдул-Азиза, р.а. Он говорил, воистине у меня стремящаяся душа. Она стремилась к Амирству и достигла его. То есть, хотел стать Амиром, прилагал какие-то усилия, не просто сидел и мечтал, прилагал какие-то усилия, предпринимал, что-то делал, не спал, оставлял отдых. И она достигла его." Затем она хотела халифства, то есть, чтобы стать халифом. И она достигла этого. Затем она стремится к раю. И я надеюсь, что она достигнет этого. То есть, и у каждого человека в этой жизни должны быть великие цели, к которым он будет стремиться.